Евгений Павлович, скажите, чем вы связаны с такой ужасной фирмой, как «Штальхаус»? Фирму «Штальхаус» мы знаем в общем, практически почти с первого дня ее создания. Они откликнулись на наши просьбы. Мы испытывали большие трудности в некоторых позиций по нашей основной продукции, в частности по «БУКу». Они охотно откликнулись и в счет нашего терзаказа выделили два вагона металла, которые мы тоже на бартерной основе. Значит, отсылаем в Закарпатье, где ожидаем получить 4 вагона Бука. Это только одна из названных операций. А в принципе вы как будете с ними связаны? Ну Мы связаны с ним через решение нашей мэрии. Значит, мы должны им поставлять в счет терзаказа нашу продукцию в ассортименте. Пианино, мебель, гитары и прочее. Вам выгодно это? Безусловно. Тем более, что осуществлять предоплату. Спасибо. Пожалуйста. Все. На территории. Вот пока он не Вы не Нет. А что? Не говорите правду. Сегодня это дорого, а завтра уже недоступно. Продукция Магнитогорской фабрики «Пианино» – это уют, комфорт и хорошее настроение.